Копы, копы близко, очень близко. Ч они так сразу? А, вас, да, просто, просто да мы открываем, боже мой, я открываю открываю. Здравствуйте, это проверка. Да? На вас поступила жалоба. Стенка подозрительная. Да очень даже. Цветки неподходящие. С тем связались псы, а боссаны. Развяжи его. Развяжи его. Стенка им странная Они, кажется. Они почти конченые, блять. Пожалуйста. О, о, ладно. Ладно, до свидания, я вас понял. У нас Всё, тут это добрососед. Доставай, блядь, сам 20 давай. Сам отдавай мне 20. У меня только 260 в карманах. Все, до свидания, пацаны, я вас понял. Тут копы ходили, кстати. Там копы какие-то чьи -то делали. Да, я видел их как раз. Вау. Пожалуйста, это полиция. Пожалуйста, полиция. Это полиция? Опять, опять, простите, да. Суки, да. Um, лицом к стене к вам, Эй, mm, да. на вас поступила в жалоба, Эй. будто вы здесь э, сидите на мани-принтерах. Принтер... Так, пацаны, так, вы нет, ничего нет, не видели. Нет, нет, нет. Ну тогда, до свидания. Стой, а это-то? Ну вот... Пошли, а то тут, тебе. Да, да твою мать, я... какие же трупы тяжелые, боже мой, а -а -а -а. Бля, вы че не отвечали, я думал, вы умерли. Отлично. Так, пора, короче, чистить все от это... крови. Чисти, бля. Потому что у нас маники... Типа, Чисти, бля. И, боже, Самой не почистится. О, ноги. другое дело. все теперь нас никто ни в чем не заподозрит. Я достаю да ему в лысину. Мы, отецов опять отъезжает, и мне дают спину с пистолета несколько выстрелов. Я поворачиваюсь, даю по чуваку. Он убегает куда-то в переулок. А, у него буквально хп. Так, это уже что-то нездоровое п твою мать! Я держу, я держу дверь, Боб, Боб, зови на подмогу, зови подмогу. Тут, тут это, тихо, тихо, происходит. тихо. Смотри, вот, держи дверь только, держи дверь, вот все! Вообще. Что, зачем держать? Что? Стой, вот отойди от двери, чтобы не было куда бежать, погоди. Оружие взять? Исчезла, беда. -а. Оно исчезло! Оно исчезло! Че? Понимаешь, видишь, видишь, сколько здесь крови, пиздец. Нездоровая хуйня. Это бывает. Это, это бывает, короче. Да, знаю, это бывает. У меня у самого тоже это нечто, знаешь. Каждую ночь, короче. Синдром шоу гисава да. да нет, опять. Я опять приход ловлю. За хуйня происходит? Ну хочешь, пойди, открой. Ч за хуйня? Это будет последняя хуйня, которую Я ты увидишь в этой уверен, жизни. Давай. Купи, ёлку. Отойди подальше, слышишь? <связь> отойди <связь> подальше, бля. М да, привет. Да, привет. А, пошёл, пошёл, не открывай, не открывай, не открывай, не открывай, не открывай, не открывай. Твою мать, беги, беги, беги, беги. беги. Я его и я Сюда изобью. ты Блядь, нахуй. блядь. Понятно. Тихо стало. Че как Где он, блядь? Где блядь? он, <п <haircut> <п <manufacturers> Синдром на <Quit taking> блядь. Через, блядь, нахуй вылезал, блядь. О, ебало сломаю, так если блять, пацана убили. Да похуй. Не надо. О, твой Писо. твой я с тобой. Да, иди, вот иди, и... иди, иди. иди. О, нет, нет, нет, нет да. да. Парень, парень, ты еще живой? О, -о, -о, -о, -о надо было бы смс СМСку отправить. О, дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Блять, Боб, ты же здесь сидишь, черт подери, зачем я тебе смс-ки шлюх? Эта хуйня точно поможет. Хотя бы чуть-чуть. Да, Боб? <паспорядок> <паспорядок> Боб, ух. Ты, блядь, все а. просрал. А. Ч случилось? О, ты не поверишь. Ты что, использовал мою ненаигранную реакцию, чтобы забить это на видос? Понимаешь, ты При весь весь весь экшн ты буквально сидел на толчке и срал. Ты просто ну, нельзя было такой панч не использовать.